1 а на ни в коем случае не останавливается Расскурсер, тесен вымени радиации люди, товарищ командир Продежать не останавливаются Это приказ. я знаю. Как точно, товарищ командир Голдый, вперед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 Странный, но знакомый треск, доносящийся из моего кармана. Это шумел счетчик Гейгера. Немедленно я залез в рюкзак, достал респиратор, одел его, достал дозиметр. Показатели стремительно росли каждую секунду. Я поднял свои глаза и увидел брошенный БТР. А недалеко от него стояло несколько других транспортных средств и даже военный вертолет. Решил не играться с судьбой и вернуться на асфальтированную дорогу. Приближался вечер. До города оставались считанные километры. Я решил дойти до первого крупного здания, как тут же получил сообщение на свой телефон. Передохни немного недалеко от вокзала. Поиграв еще одну игру и ранним утром начинаем движение на одной из городских площадей. Координаты вышли позже. Это был мой троюродный друг. Интересно, где же он находится? За 231-й, посмотрю в точке. 31-й это 0.30-й. Вижу земля, в него контакт. Прием. 0.30, понял тебя. Земля это воздух. Воздух готов к применению. Есть готовность к применению. Ты сам! Сарабина. Сарапина! Альфа, принял. принимай! Нам отбил держать! Начинайте захват! Время нужно, продержите! Да, но в темпе, в темпе! Как добрались, товарищ командир? Не просто, конечно, но добрались. Товарищ полковник, почему ваши люди пустили на зону без досмотра? Чрезвычайное положение просто так введено. Командир, с вами были гражданские. Зачем их запугивать? В зоне и без того обстановка непростая. Вы еще чего-то требуете. Скажите спасибо, что вас вообще с посторонними пустили. По последним данным, диверсия будет совершена эту ночью в районе 3-4 энергоблоков атомной электростанции. Если предотвратить провокацию критери не составило нам особых трудностей, то провести операцию в районе ЧАЭС в разы сложнее. Специально для этого мы создали Чернобыльский комитет безопасности, своего рода отряд специального назначения. Командир, ваша задача успешно выполнить операцию с ликвидацией диверсионной группы без шума и пыли, как говорится, а также не потерять ни одного из агентов комитета. Если командование посчитается глаз и нештатной, в качестве подкрепления будет выслана поддержка с воздуха. Вопросы? Нет, Вопросы. нет, нет, нет, нет вопросов. Приступить к подготовке и выполнению. Неужели он один из ученых Чернобыльской экспедиции? Это вряд ли, но за него не берись. Второй на очереди была игра Radiation City. Мы находимся в той же 30-километровой зоне отчуждения. Однако действия сюжетной линии разворачиваются 40 лет спустя после аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Легкомоторный самолет группы журналистов терпит крушение в районе Припяти. Нашему главному герою предстоит выяснить причины катастрофы, а также отыскать свою возлюбленную Лорен путем сбора записок, раскиданных по всему периметру мертвого города. Сделать это было довольно сложно. На пути меня подстерегали мутанты-зомби зараженные. В игре присутствует симуляция жизнедеятельности главного героя. Необходимо регулярно питаться, пить как можно больше воды и менять радиоактивную одежду на более чистую и многое другое. Под утро я уже находился на месте по координатам своего друга. Больше никаких сообщений пока я от него не получал. Решил аккуратно смотреть окрестности города. Адреналин бушевал в крови от осознания, что я полностью погрузился в атмосферу своих любимых игр. Однако было сложно поверить, что еще 33 года назад в этом месте кипела жизнь. Было 5 вечера. Я зашел в одно из брошенных зданий и начал подниматься по лестнице. Как вдруг я услышал оглушительное зашкаливание счетчика Гейгера. У меня стремительно стало темнеть в глазах и начала кружиться голова. Короче говоря, айфон в Чернобыле. Часть 3. Финал.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 Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припеки складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Сегодня 27 апреля, начиная с часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горестолкова. Внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание, внимание. Противники нету. Заходи справа, справа! Выходи сам! С поднятыми руками! Этого еще не хватало! Отличная работа, командир. Интересно, как так вышло, что я заснул в одном из домов Припяти? Поздней ночью я получил еще одно сообщение от своего друга. Чтобы иметь Чтобы представление о станции, скачу поставить в игру по сообщений и описания. Как поиграть, если вы хватит прудов, возле чай. Координаты, я тебе уже отправил. Побег из Чернобыля является второй частью игры Radiation City. На сей раз мы оказываемся непосредственно в пределах самой атомной электростанции. Очутившись в разрушенном четвертом энергоблоке ЧАЭС, мы продолжаем выяснять не только места нахождения остальных репортеров и своей группы, а также пытаемся понять, что за секретные эксперименты проводились в зоне отчуждения спустя несколько лет после трагедии. Готовьтесь к тому, что вторая часть Чернобыля от Atypical Games будет сложнее для прохождения в несколько раз. Запаситесь терпением и погрузитесь в настоящий мир Чернобыльской зоны отчуждения. Уже глубокой ночью почти на заре я шел зап делами города и подбирался к станции. Ее территория была отлично освещена, в отличие от Припяти. Увидев еще один конвой военных, патрулирующих проход к ЧАЭС, я решил скрыться недалеко в кустах и подождать своего троюродного друга. Ну что, как тебе ощущения от поездки? Знаешь, мне тут сон приснился, как будто я был там в 1986-м и видел все от ликвидации аварии до эвакуации города. Так это был не сон, чувак. А что это? Та самая аномалия, которую изучают местные ученые. Человек может заснуть на некоторое время, как будто бы увидеть сон. И на деле это новый вид галлюцинации. Возникает кратковрена скачок радиации, из-за которого человек мог выносно бросать в состоянии быстрого знака. То есть? Да, чувак, это аномалия, которая переносит на в времени время. Поэтому важно знать об этой трагедии и помнить ее, а также всех людей, которые спасли наши миры от радиоактивной чтобы человечество больше не допускало подобных ошибок.